здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами продолжаем двигаться в глубину проживания каждого дня более осознанно более счастливо более радостно насыщая свое сознание зрелостью свое сердце смелостью свой разум чистотой мудрости и потока, а свое тело выносливостью и истинным благородством. Сегодня, как никогда, я очень глубоко чувствую связь с вами, с моими духовными друзьями, с каждым сердцем, которого ощущаю как свой потому что каждый из вас для меня родной на этой планете мы постоянно ищем путь к себе пребываем в внешней и внутренней борьбе нам дали возможность через зеркала родных и близких видеть самые затемненные уголки своей души. Но наша духовная семья, наши братья и сестры по духу, которых мы чувствуем по священию глаз, по вибрации звука голоса, по неистовой тяге, по невероятному Магнетическому притяжению и внутреннему восхищению. Эти люди даны нам для того, что мы, чтобы мы увидели свои незатемненные части, а свои прекрасные стороны, прекрасные расчудесные качества. И этих людей мы называем ДРУЗЬЯМИ, ДРУЗЬЯМИ. Да, дорогие, у всех нас они есть, в их лицах мы способны увидеть чистые части своего сознания. Ведь мы стараемся окружить себя теми, с кем нам хорошо. А с родными почему-то это не всегда так. Почему? Что это у Бога за бардак? Казалось бы, мамы, папы, дети, партнеры – это же те, кому мы прикасаемся теснее всего. Почему же так больно порой от него? Потому что это наши припрятанные раны, это наши непринятые изъяны. И когда мы начинаем структурировать себя, напитывать любовью, сматриваясь в глаза, в судьбы, в своих духовных братьев и сестер, которых очень часто встречаем благодаря пути своего сердца. Как это происходит? Мы ищем источник. Мы рыщем, стремимся к предназначению, стучим. Богу в окно и просим дать нам какой-то маячок. Мудрые понимают, что пространство и времени очень важно просить учителя. И именно в пространстве и поле своего сердечного учителя мы и находим духовную семью братьев и сестер по духу очень многие из вас еще со школьного возраста заметили что именно по интересам формируются круги дружбы кто-то приходит обучаться восточным единоборствам кто-то кто-то кулинарии, кто-то заводит животных и встречается с таким же на улице, на прогулке. И у всех этих окружений, комьюнити, сообществ есть некто, кто о них заботится. Это может перерастать в большие круги, в целые структуры, объединяться как русло реки и течь к одному океану. Общая реальность. Не всегда у нас с нашими партнерами есть такой дар, как общая реальность. С большинством из наших родных по крови и близких мы обусловлены кармически. Но сегодня я вас призываю ощутить благодарность к тому простому явлению. У вас точно есть общая реальность, и вы уже подошли к своему течению. Так почувствуйте же этот приток, Почувствуйте, какой неистовой силы пробивается росток сквозь цемент забвения, отодвигая от себя всякие устойчивые мнения. Вас куда-то тянет, так тянитесь, улыбнитесь и тянитесь. Вам интересно? Погрузитесь, поисследуйте, смелее, ведь так жизнь намного интереснее и веселее. Не осуждайте никого в их увлечениях, потребностях и ценностях ведь мы никогда не знаем какую именно духовную семью пришел найти наш сын муж отец или дочь наша жена или бабушка наш брат или сестра но мы вполне способны каждому помочь, как? Просто находясь в русле своих и радуясь за каждого из них, как за себя, поддерживая, возвышая этот мир Счастьем украшая. Я благодарю вас за то, что вы есть частью моего мира. Здесь меня зовут Ира, но имя моей души и Мария. И именно ее голос вы слышите, Через эти послания ее вибрация делает так нистого хорошо вашему сердцу. Ее набатный стук призывает вас открыть свою дверцу. Мы большая семья золотых душ. Да есть так, так есть. Нас с вами не счасть, как звезды на небесах, как песка у подножья гор, и у изгибов морей. Каждого ты почувствуешь по какой-то своей непонятной вибрации. Из внутренней готовности в любой момент подойти и обняться как будто бы вчера расстались как будто бы вместе колесили по вечности как будто бы однажды одновременно оторвались от бесконечности и так и есть Просто не верилась в это. Не верилась. Время пришло. И ты здесь. Ты здесь.